Добро пожаловать на Бодегас Альтанца. Я Карлос Феррейра, представляю вам одну из наших вин. Альтанца Резерва Специаль 2004. 2004 год был классифицирован регулирующим советом как отличный. Это вино Роберт Паркер оценил в 93 пункта из 100. Также это вино было оценено в 92 пункта International Wine Review. Виноград с наших собственных виноградников, возрастом старше 70 лет. Этот виноград звезда в Риохе называется Tempranillo. На взгляд это вино красного гранатового цвета, очень насыщенный и очень чистый цвет. В аромате приятное. Очень ароматная, с большим потенциалом и нотами фруктов, красных фруктов, специй и ароматический трав. Вкус очень глубокий и приятный, стойкий и замечательный замечательным послевкусием. Очень хорошо сочетается с блюдами из мяса и овощей и рекомендуем при температуре 16 градусов.